Я вновь и вновь в тебя влюбляюсь, А радость встреч волнует душу. И, дорога ты мне, любая, С дождем и ветром неуклюжим, С лиловой лентой тумана, Вплетенной блеклым травам в косы, С рассветом дымчат обогряным, Что рассыпает щедро росы, С дневным покоем отрешенным, в садах, расшитых рыжей нитью, Где будет ум мой полусонный, Необъяснимое наитье, И с атмосферой грусти тихой, Царящей в залах завоченных, Где бал кружится ярким вихрем Опавших листьев обреченных. Ты осень, мне мила любая, и в день ненастный, и в погожий. Люблю, когда ты золотая, И в обветшалых платьях тоже.